МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА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 Замуж не тогда! Тогда зачем жить? Прощай, Бурби! А? Мы сыты. Иди с миром. Нет! Вы ешьте меня! Ешьте! Проголожаемся, съедим. А теперь не шуми. Ладно, я подожду. Экстренный выпуск газеты Мили и Емеля. Мистер Удав из Удав Тритта решил оказать зайцам спорную помощь. По плану мистера Удава, Каждому зайцу будет выдано по семь новых шкур. Министра водного каждому зайцу будет выдано семь новых шкур. Чего там? Жить бегу. Жить! Ой! Ой! Держи его! Держи его. Жить. Мы должны съесть этого зайца, сэр. Вы не будете есть этого зайца. Но почему, сэр? Я решил оказать зайцам скорую помощь. Садитесь. Назад. Что тебе надо, мой друг? Семь новых шкур. Хэп. Снимите с него эту шкуру. Есть, Есть сэр. Ободрать, ободрать и сожрать с удовольствием. Хэп. Ободрать, но чтоб жил. Нет, сэр. Мы волки, сэр. Мы должны съесть. Хэп. Семь раз, раз ободрать, но чтоб жил. Есть, сэр. Мистер мистеру да. я лучше сам Хэп, снять шкуру. Еще. О, мистер Удав, не надо мне больше помощи. Выдать ему новую шкуру.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 Братья и сёстры, наш добрый дядя мистер Рудав каждому из нас выдаст по всем новых шкур. Ах. Ах. Папаши и мамаши, по плану мистера Удава будет выдана для каждого зайчонка морковная тушенка. Ах. А волки где? Волки? Волки теперь уже не волки.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 Живут по всем новых шкур! Сэр, все зайцы ободраны! Хэп! Шкуры упаковать, а зайцам объявить, что выдача шкур отменяется! Есть, сэр! Как сообщает наш корреспондент, мистер Удах разъяснил, что выдача шкур зайцам полностью отменяется.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 без ничего. Надо вас уравнять. Спасибо, Иссандал. Спасибо. Спасибо. Снять с него шкуру. Есть, сэр. Ну и живодер сэр. Разрешите хоть теперь съесть этих оборванцев. Теперь да. Можно. Ящий пенис на